Юг страны прикроют высокоточные ракетные комплексы. Части базирующиеся в Южном военном округе 8 армии начали перевооружение на ракетные системы Хризантемос. Официально это противотанковый комплекс, но фактически, высокоточная система, способная поражать наземные и воздушные цели днем и ночью в любую погоду. Помимо мощной оптики, электронная система Хризантема оснащена бортовым радиолокатором, который позволяет находить скрытые объекты. А сверхзвуковые ракеты гарантированно уничтожают любую бронетехнику. Как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантемос» начали поступать в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии в конце прошлого года. «Восьмерка» входит в состав Южного военного округа и отвечает за оборону России на юго-западном стратегическом направлении. Части и подразделения этой армии располагаются в Ростовской и Волгоградской областях, прикрывая границу с Украиной. Основной задачей соединения является непосредственная оборона Ростовской области, Кавказа и Крыма. Однако при необходимости ее соединения могут быть переброшены на запад страны. В декабре прошлого года главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Алекса Люков сообщил, что «Хризантемос» поступают в войска вместе с реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» и самоходными гаубицами МСТАС. Он подчеркнул, что все поставки идут в рамках планомерного переоснащения войск современными образцами вооружения и техники. «Хризантемос» — одна из самых мощных в мире систем в своем классе которая способна расширить боевые возможности соединения ЮВО, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Шея Василий Кашин. Кризис в отношениях с Украиной и НАТО – это долгая история. Высокий уровень напряженности на этом направлении будет сохраняться до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение, заметил эксперт в беседе с известиями. И это должен быть договор, разработанный на основе российских предложений о предоставлении гарантий по нерасширению НАТО на восток. Но пока это не сделано, угроза вооруженного конфликта будет сохраняться. К сожалению, во время очередного обострения не исключены провокации, и России надо быть готовой к любому развитию событий. Украина – одна из стран, где сохранились многочисленные бронетанковые силы, напомнил и военный эксперт Алексей Хлопотов. В ходе конфликта 2014 года на территории Донбасса танки применялись массово, отметил он. В основном это были Т-64 и Т-72 советского производства. Войска ЮВО хорошо знакомы с возможностями новой системы. В частности, Минобороны ранее сообщала, что осенью прошлого года мотострелки ЮВО, усиленные расчетами Хризантемос, отрабатывали маневренные действия в наступлении обороне на полигоне Гвардейский в Чечне. Интересно, что учебные бои проводились не только днем, но и ночью. В маневрах были задействованы две батальонно-тактические группы и более 200 единиц техники, включая танки Т-72П3, бронетранспортера БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и артиллерийские установки МСТБ. Хризантема создана на базе высокомобильной плавающей платформы БМП-3. Комплекс обеспечивает пробитие брони всех типов зарубежных танков. Броня позволяет действовать в передовых порядках войск, а расчет боевой машины состоит из двух человек. Боевая машина развивает максимальную скорость до 70 км в час, обладает высокой проходимостью и способна сохранить жизнь экипажу даже в условиях применения оружия массового поражения. Хризантемос – идеальное средство против танков, считает Алексей Хлопотов. Машина скорострельная, пока одна пусковая установка ведет огонь, другая опускается в корпус и получает новую ракету из барабана заряжения, отметил он. Ее ракеты сверхзвуковые, поэтому от момента выстрела до поражения проходит очень мало времени. Противник не успевает уклониться или защититься от ракеты. Сама установка очень подвижна и имеет низкий силуэт. По этой причине на боевой позиции ее трудно обнаружить. Основное назначение «Хризантемы» — борьба с вражескими танками и поддержка своих частей. Благодаря высокоскоростным ракетам она может уничтожать боевые вертолеты и штурмовики, летящие на низких высотах. Основная особенность комплекса — способность поражать бронетехнику противника на поле боя без необходимости оптического и тепловизионного прицеливания. Радиолокационный прицел и головки самонаведения на ракетах позволяют вести огонь в любое время года, суток и при любой погоде или в условиях сильной задымленности, или в тумане, отметил Алексей Хлопотов. Боевая машина может одновременно держать под прицелом сразу два объекта. В боекомплект машины входит 15 противотанковых управляемых 155 мм ракет 9-123 и 9-123F массой более 60 кг. Благодаря мощному фугасному боеприпасу ПТКК может разрушать оборонительные сооружения и уничтожать противника не только на открытой местности, но и в укрытиях. Максимальная дальность стрельбы комплекса более 10 километров. Кроме того, боевая машина интегрирована в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями. Он позволяет координировать действия ПТКК на поле боя, распределять между ними цели и выставлять приоритет при уничтожении танков и бронетехники. В настоящее время 8-я армия активно принимает на вооружение новые системы. Известия уже писали, что Минобороны начала усиливать ее соединение реактивными установками залпового огня «Торнадо-Г». А недавно сформированная 20-я гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая дивизия,